Я попал в спортивную журналистику, как мне кажется, многие люди случайно, потому что я не ну, долгое время, я даже после, после того, как закончил институт, я не собирался работать вообще. Если бы кто-то сказал, что я буду работать в журналистике, я бы не поверил. А я попал сначала в sports.ru, внештатным новостником, ну то есть удаленным новостником. Я... Это просто была какая-то... То есть я интересовался футболом, в какой-то день нашел объявление, что вот нужны люди, которые знают английский, интересуются спортом и так далее, и так далее. Думаю, о, это же работает для меня, давайте я буду это делать. А постепенно рос, рос, рос, рос, рос. Потом переехал в Москву и работал, работал там редактором. Когда мы решили открываться в Украине, потому что трибуна комнаты... Uh, украинская украинский проект спорт.ру uh, я как самый украинец поехал развивать, руководить здесь вот, примерно так получилось поэтому, вот серьезно лет 10 назад даже не думал что я здесь окажусь, нет никакого специального образования, я честно говоря считаю, что оно вот журналистика, наверное, это та сфера, в которой это меньше всего нужно это не то, чтобы совсем не нужно, но Польза журфака, хотя я знаю очень талантливых людей, прекрасных журналистов, гораздо более крутых, чем я, которые закончили журфак, но гораздо больше знаю тех, кто его не заканчивал, и польза от него только связи, и если ты не начинаешь работать там, с какого-нибудь курса второго, то просто пять лет пропущенных сидя вот так вот это не то, это не то что нужно слушать на лекциях это то что нужно делать это это ремесло Видископ. спортивное видео